Куда побежали? Что творится, что творится? Привет, Джесси, что ты там ходишь? А ты что смотришь? А я смотрю, как ты ходишь. Герда, ты видишь, что творится? Джесси смотрит за кроликами. Да, да доехали. Да, няньку новую нашли. Сейчас они сидят цветы. О, Маркус, присмотри за моими малышами, а я по делам. И куда же ты собралась? Смотри-ка, убежала. И малыш за ней. Да, вот тебе и мамашка. Детей бросила. Они теперь сами по себе бегают. О, цветы едят хозяйские. А ты что сидишь? Царевич, вылазь, за детками смотри. Не, сначала помоюсь. Ням-ням-ням, арбузик. Ням, -ням, ням как вкусно. Ням-ням, как вкусно. Вот это едят, так едят. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Вкусняшка. Кто быстрее, кто быстрее съест? Кушайте, детки. а Арбузик полезным. Нам витамины. Ну как? Ну как вы вот тут без меня. Арбузик кушает. Mm -hmm. Вот молодцы какие.